В Униксе прошли финальный матч по мини-футболу среди женских команд в рамках внутривузовского этапа чемпионата ССК России. Чемпионат студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан, сборная Казанского федерального против архитектурно-строительного университета. Одна вторая внутреннего этапа чемпионата ССК по мини-футболу. Кто вышел в финал? Гость студии Владислав Куплунов. Говорим о полуфинальных матчах в рамках внутривузовского этапа чемпионата ССК по мини-футболу. 26 февраля в рамках внутривузского этапа чемпионата ССК России прошли полуфинальные и финальные матчи по мини-футболу среди женских команд. Подробнее Валерия Биниман. Начало матча было относительно равным. Счет открыла Мустафина Зухра из команды «Волга». Спустя несколько минут ответный удар летит в ворота «Вегас Клаба», но мимо. Таким образом, первый тайм заканчивается со счетом 1-0. Во втором тайме штрафной получает команда «Волга», и мяч почти попадает в их ворота. Но голкипер спасает команду. «Вегас Клаб» начинает активную атаку, и на оставшихся минутах матча выделяется Мустафина Зухра, которая делает хет трик тем самым принося своей команде победу. Матч закончился со счетом 4-0. Во втором полуфинале встретились команды «Казанские Юлбарсы» и «Искра». Долгие и результативные атаки КФУшников сменялись контратаками их соперников. Но спустя несколько минут Юлбарсы открывают счет и лидируют с преимуществом в три гола. Первый тайм завершает пенальти Варвары Медведевой, и счет становится 4-0. Во втором тайме ошибки в передачах «Волги» позволили соперникам увеличить свой отрыв. Казанские юлбарсы продолжали не уступать и отправили еще три безответных мяча в ворота «Искры». «Искра» берет тайм-аут, но исход матча уже не изменить. Со счетом 7-0 футболистки из КФУ выходят в финал. С первых же минут активное нападение в начале матча казанских юлбарсов дает понять, что они явные фавориты игры. Счет открывает капитан команды Екатерина Васькова. Команда играла буквально пять минут назад но они настроены на победу, поэтому юлбарсы забивают практически подряд три мяча ворота соперника. Нельзя не отметить блестящую игру голкипера «Вегас Клаба». Она делает отличные сейвы, тем самым много раз спасая команду. На последних минутах счет становится 5-0. Во втором тайме «Вегас Клаб» создает отличные моменты для реализации гола, но не могут ответить опытным соперницам. Однако видно, что они собрались силами. На седьмой минуте второго тайма «Вегас» пропускает мяч, и счет становится 6-0. Сборная КФУ начинает далеко уходить в счете и становится безусловными чемпионами в женском мини-футболе. Матч оканчивается со счетом 8-0. У нас очень дружная команда, и каждый выкладывается на играх на 100%, потому что чувствует ответственность на себе. Каждая ошибка может перерасти в контратаку, потерю мяча и ненужный нам гол. Поэтому мы стараемся выкладываться. Да, и концентрируемся на 100%, сосредоточены, знаем, видим цель, не видим препятствий. Поздравляем команду «Казанский Юлбарс» с заслуженной победой. Валерия Биниман, Аида Гатаулина, Неделя спорта. 27 февраля в спортивном комплексе «Уник» стартовал седьмой чемпионат студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Первыми на поле вышли женские команды Казанского федерального и архитектурно-строительного университетов. Подробнее в сюжете Елизавета Гущины. Еще на стадии тренировки чувствовалось приподнятое настроение участниц чемпионата и серьезные установки каждого тренера. Первая четверть началась для команды КФУ многообещающе. Уже на первой минуте спортсменки начали приносить команде заветные очки. Добрую половину четверти чувствовалось несобранность с команды Кагасу. Именно поэтому на пятой минуте матча тренер сборной решает взять тайм-аут. Но даже наставление тренера и небольшая передышка не приносят команде Кагасу разительного успеха. Так, первая четверть игры заканчивается со счетом 3-16 в пользу сборной Казанского Федерального. Начало новой четверти не прибавило уверенности команде соперниц. Спустя 5 минут табло показывало разгромный счет 3-22. Но команда Кагасу все же пыталась дать отпор и на одной из последних секунд даже забросила трех очков. Но разрыв оставался явным – 10-34. Последняя же четверть была самой напряженной. Соперницы блокировали движение друг друга и пытались принести своей команде как можно больше очков. Но, несмотря на все усилия, девушки из архитектурно-строительного университета так и не смогли сравнять счет. Матч окончился победой КФУ с разгромным счетом 34-79. Поздравляем сборную Казанского федерального и желаем новых побед в будущих матчах. Елизавета Гущина, Евгений Романов, «Неделя спорта». Не только женские сборные, но и мужские команды провели матч в рамках чемпионата студенческой баскетбольной лиги. О том, кто стал сильнее в данном противостоянии, нам расскажет Евгений Романов. Матч начался с быстрых, обоюдных атак, и уже спустя 10 секунд федералы забрасывают в корзину первый двухочковый. После чего начинаются обоюдные быстрые атаки с завершающим броском, но, к сожалению, подводит реализация. После пару минут игры КФУшники резко берут инициативу в свои руки и забрасывают пару мячей. В середине первой четверти счет был уже 14-2 в пользу федералов. Кагасу не сдавался. Они пытались как могли сократить счет, но мастерства и командной сыгранности явно не хватало. После первой четверти счет на табло 6-22 в пользу федералов. На старте второй четверти произошел неспортивный фол со стороны КГСУ и как следствие штрафный бросок. Федералы продолжают осаду кольца соперника, но не всегда атаки завершаются удачно. К концу второй четверти счет 10-45 в пользу КФУ. Третья четверть матча не привнесла особой интриги. КФУ внутренне почувствовал победу и начал удерживать преимущество. Участились трехочковые броски со стороны федералов, что дало совсем неприличное преимущество. 30 очков. КГСО в свою очередь атаковал достаточно стандартным способом и пытался хоть как-то размотить счет. К концу третьей четверти счет 22-66 в пользу федералов. Четвертая четверть с первых минут дала понять, что обеих команд исход матча более чем устраивает. Обе команды играли достаточно медленно, не динамично. КГСО окончательно потерял веру в себя и практически не давал сопротивления атакам федералов. Последние в свою очередь решили довести счет до трехзначной цифры. Однако чуть-чуть не повезло. Время на табло закончилось, когда счет был 30-99. Таким образом, матч был завершен. Евгений Романов, Неделя спорта. Минувшее минувший воскресенье в КСККФУ Уникс прошли полуфинальные матчи в рамках отборочного этапа чемпионата СССР по мини-футболу среди мужских команд. О том, кто же вышел в финал, нам расскажет Ксения Варска. Первый матч выдался интересным на событии. Явный фаворит матча Институт физики встречался с молодыми экономистами, которые назвали себя Young Boys. Неожиданно для всех болельщиков за минуту до конца встречи счет был 2-2. Однако физики заработали пятый фол, что позволило им пробить 10-метровый штрафной удар, после которого Олег Батьков вывел Институт физики вперед. В следующем матче встречались фавориты всего турнира – сборная КФУ против ЧБД, в составе которой большая часть футболистов – это юристы. Несмотря на то, что фаворитами были КФУ, ЧБД никто не списывал со счетов, потому что в их составе также есть игроки сборной КФУ. Однако встреча закончилась сухой победой сборной КФУ со счетом 7-0. Они не оставили ни единого шанса своим соперникам. Молодцы юристы, соперники, которые все время прессинговали нас, и давали нам долгое время открыть счет. Но как только мы забили 1-2, нам стало играть легче, появились зоны, и мы начали забивать. Третий матч был очень непредсказуем. Несмотря на то, что до конца основного времени на табло горели нули, ударов по воротам было очень много. Именно вратари должны были стать героями серии послематчевых пенальти. Удачливым оказался вратарь А.С. Казан Алуш Башар и игроки этой команды. В серии пенальти они оказались сильнее и победили МФК Лис, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал. В последнем матче полуфинала развязка была не менее интересной. Встретились команды африканского «Турбиона» и «Миг-27». Счет за пять минут до конца матча был 2-0 в пользу «Миг-27». Однако африканцы своим ярым желанием сравнять счет сделали это за минуту до конца основного времени. В серии пенальти их ждала та же участь, что и «Мфоколис». Два нереализованных удара со стороны «Турбиона» и все три реализованных удара со стороны «Миг-27» обеспечили последней команде выход в полуфинал. Таким образом, полуфинальными парами стали «Институт физики» и «АЭС Казан» а также КФУ и МИГ-27. Примечательно, что эти команды уже встречались между собой в группе. В финале Институт физики также обыграли АЭС «Казан» со счетом 3-1. Что касается КФУ и МИГ-27, то в первом тайме счет не был открыт. Однако во втором тайме сборная Казанского федерального университета взяла инициативу в свои руки и забила пять безответных мячей в ворота МИГ-27. Несмотря на, на, на счет в двух играх, 7-0 первого матч и 5-0 второго матча, я хочу сказать, что игры были непростые. Первая игра была немножко полегче для нас, потому что мы забили быстрый гол. И дальше контролировали игру и довели счет там, до разыгромного. Таким образом, сборная КФУ и Институт физики разыграют между собой желанный кубок чемпионата СССР внутривузовского этапа. Ксения Уваровская, неделя спорта. И мы продолжаем. И сейчас у нас в студии капитан команды КФУ по большому футболу Владислав Капунов. Здравствуй, Влад. Здравствуйте. 1 марта прошли полуфинальные матчи отборочного этапа чемпионата СССР по мини-футболу. Как я знаю, команда КФУ, в состав которой ты входишь, и команда Института физики вышли в финал. Как ты оцениваешь ваши шансы на победу? Шансы на победу я оцениваю как хорошие, потому что мы имеем в команде подготовленных футболистов, сбалансированные четверки, и я считаю, что именно этот, так сказать, фактор поможет нам победить в этом матче финальном против Института физики. А Всесвязь. что бы ты мог бы рассказать вообще о команде Института физики? Команда Института физики, очень подготовленная команда, два футболиста для нас очень хорошо знакомы. Это Айнас Харматуллин и Олег Батьков, потому что мы на протяжении 3-4 лет играли в одной команде вместе за Институт экономики по чемпионату Казани на всех о казанских соревнованиях ездили в Беларусь вместе, в Москву, в Самару и так далее. Поэтому мы очень хорошо знаем этих футболистов, мы знаем, как против них играть, но в то же время они знают, как против нас играть. Поэтому именно этот фактор, так сказать, покажет интересную игру, можно сказать, потому что соперники очень знакомые, знают друг друга, и я думаю, это будет очень интересная игра. А кого все-таки своей командой ты мог бы выделить? Кто, на твой взгляд, является лучшим? О, э, вратарь хороший, Фарид Садриев, защитники хорошие, э, нападающие, Алмаз, Денис, Рамиль хороший. Так что я, име, я думаю, что все, ком, все наши члены команды они примерно ра равнозначны и кого-то сильно выделять не буду. Выделю Фарида Садриев, потому что он единственный вратарь нашей команды, у него нет конкурентов, так что Фарид пусть будет. Давай вернемся к полуфинальным матчам. Расскажи подробнее, как проходила 1-4, с какой командой вы столкнулись и каковы результаты? Э, в матче четвертьфинальном матче мы играли против команды ЧБД. Э, в данной команде присутствуют очень хорошие футболисты, вместе с которыми мы играем э, и по, по большому футболу. Там, Данил Воронов, Кирилл Николаев, э, также ребята, с которыми очень давно знакомы. Это Евгений Ощепков и так далее. Хорошие футболисты, хорошие ребята. Не повезло им, что мы забили быстрый гол. Потому что я думаю, это фактор именно и сломал их. Они побежали забивать голы. Мы в то же время ловили их на контратаках, забивали свои позиционные атаки. Ну, голы летели. Мы реализовывали свои моменты и, к счастью, 7-0. Пол полуфинальный матч сложился для нас, так сказать, более волнительно, потому что мы не забили голов в первом тайме, могли пропустить. А, ну, какой-нибудь такой а, странный гол, но к счастью этого не произошло. Мы забили быстрый гол во втором тайме, а, и дальше соперник раскрылся. Мы этого именно ждали, забить гол. Соперник раскрывается, и мы уже играем в свою игру, а, появляются у них свободные зоны, мы пользуемся этими свободными зонами и забиваем свои голы. 5-0. Результат. А кого из 20 команд отборочного этапа ты хотел бы выделить? На твой взгляд, может быть, кто-то проиграл, но на самом деле они являются сильными соперниками? Я хотел бы выделить ну, нашу команду Young Boys, потому что ну, я имею в виду наших экономистов молодых, потому что они такие ребята целеустремленные, но, к сожалению, не хватило опыта, наверное, для так, участия в финальной части. Также хотел бы выделить команду «Турбион», команда созданная из африканцев, то есть и Чада, не знаю, какие еще государства. Тоже цепкие ребята, играли в свое удовольствие, финтились, обыгрывали, радовались, но, к сожалению, проиграли вроде как в четвертьфинале. А как сейчас проходят тренировки к финалу? То есть у вас, может быть, есть какая-то особая подготовка? Нет, особой подготовки нету, потому что помимо этого турнира мы играем еще на других турнирах, э, региональных, э, республиканских. и э, Обычная подготовка, индивидуальная, командная, так как в других командах, например, Институте физики, Айнас Харматурин и Олег Батьков, они тренируются вместе с нами, поэтому я думаю, тут не будет какой-либо специальной подготовки, просто будем э, поддерживать форму и приходить в хорошем, так сказать... Хорошая кондиция к, к этому финалу. А тебе не охватывает какой-то мандраж или переживания перед предстоящим финалом? Да вот пока не думал об этом матче. Завтра, думаю, за часика 3-4 начну уже помаленьку настраивать себя, приводить нужный тонус, нужные кондиции, морально, и выйдем на паркет. Спасибо большое, Влад, что посетил нашу студию. но ну, а мы Спасибо. желаем тебе победы в финале. Спасибо. Вот такими яркими событиями нас порадовала прошлая неделя. Ну а что же будет дальше, посмотрим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале Универ «Универтв». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч!